В горах, где у Римлян был храм подземного божества Сарануса, нацисты во время войны построили бункер. В этом месте мы возобновляем древнюю игру. Добро пожаловать на костюмированную вечеринку «Клаустрофобы». Приносим извинения за технические неполадки. Ты не уходишь? Я в команде организаторов. Мы должны остаться и найти пропавшего ведущего. Нацисты проводили тут первые игры на выживание. Мы тоже по сюжету выводим совершенную расу путем генных экспериментов. В этом месте каждый встретится с собой. Это дурной сон. <Смот> Узнай правила. Я — это ты. Первые игры на выживание. Да начнется игра. И не умри. Клаустрофобы. <Смот> Начало. В кино с 24 февраля.